Истребители. Девушки, будьте осторожны. А какой смысл? А как можно потрогать девушку для коленку? Хочешь, я дам тебе потрогать облако? Предкая девушка устоит. No, no, never, never. never, never. Hey. Приравнивается к Это же просто кровать, можно сказать. Вот. Ложись и наслаждайся. О-о-о. Oh. Oh. So Друзья, это I... вот как раз то, что нужно для того самого. Я Going spin. Wow. Yes, now we are. <связь> не, не дай бог, конечно. <связь> Мы не снижаемся практически. Куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда. Вот это... Вот это номер! Блин, виздец Ой, Друзья, это был шедевральный заход. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта! Я забыл нажать на кнопку и поэтому отснял огромный кусок видео без. Пытаюсь повторить. Так красиво, может, не выйдет. Итак, друзья, у нас сегодня обзор планера самого опасного планера в мире. О! Вот он. Посмотрите на него. Таурус Пипистрель. Почему опасного? Ну, это сочтите за шутку, потому что а, мой коллега Андрей, как-то сказал, что в планере нельзя заниматься сексом. Можно. Поэтому вот этот Таурус с этой точки зрения является самым опасным планером. Почему не Штеми? Штеми тоже, скажете, сайт бай сайд Штеми тоже может. В Штемме тоже может, но места меньше. Поэтому, если брать идеальный планер с точки зрения вот этой позиции, да, мы как блогеры все понимаем, что чем ярче название, тем больше просмотров. Поэтому идеальный планер для секса. Вот. А если серьезно, то у меня к этому планеру неоднозначное отношение. То есть я когда-то давно, полетав на нем 10 лет назад, считал, что это ну, не планер, а просто какая-то ерунда какая-то вообще. Зачем он нужен? Но немножко повзрослев. Я бы даже, так сказать, постарев набравшись опыта я понял что это штука которая очень очень очень удачно своей нише самая главная удача этого планера что он весит до 500 килограмм и чтобы летать на нем не нужно сложной лицензии у меня такая лицензия есть это лицензия ультралайт что нужно для того чтобы летать пройти медицинскую комиссию а на автомобиль и все и вы способны летать на таком планере, естественно получив на него лицензию лицензию естественно получить тоже легче всякие там просмотры, осмотры, обслуживание этого планера вести легче. Его годовое обслуживание выходит совершенно такое вот вразумительное. То есть он никакой пример не идет с тем же штейме или там с каким-нибудь планером, как у меня. таким. То есть это очень... Это ультралайт. Настоящий замечательный классный ультралайт, не требующий больших вложений финансовых и этих же вложений в процессе полетов. Поэтому... Естественно, не бывает чуда, есть какие-то недостатки, о недостатках мы тоже поговорим, но пока я считаю, что это один из классных планиров для того, чтобы, во-первых, недорого в это все войти, во-вторых, летать без особых проблем и без особого геморроя. Встречайте, Таурус Пепестрель. А... а сегодняшний выпуск нам сделать поможет мой друг Терри. Терри, эй, good So maybe we are going to fly. Yes! Yes, I now I put the Prepare the slider. Первое, что нужно сделать, это приготовить планер. Боковая камера стоит. Сейчас вы видите, как все расчехляется, как все быстро происходит. Вот сколько нужно времени, чтобы на французском аэродроме приготовить планер к полетам. Как вы видите, друзья, на аэродроме цирк! В прямом смысле этого слова приехал, э, насместили сюда с э, привычных позиций. Вы можете посмотреть на как зачехлен мой планер SG32M. Видите, это более такая длиннокрылая, обтекаемая конструкция. То есть, я могу просто сравнить вам, почему я сюда приехал, сравнить этот планер э, с и э, Итак, в чем разница? ну Размаг крыльев 20 метров, у Тауруса 15. Э, и посадка последовательная то есть в передней кабине то есть вот здесь вот сидит мой ученик обычно, а здесь сижу я и в этом колоссальная разница, потому что как вы видите мидель, сейчас я вам покажу мидель для тех кто не знает что такое мидель это вот сечение, вот это вот мидель у этого фюзеляжа значительно меньше, соответственно меньше сопротивления, длинное крыло вырабатывает меньше индуктивного сопротивления, и в результате качество этого планера g 32 как вы думаете сколько? 50, вот планер тоже шляхер открытого класса, открытого, это значит очень длинное крыло 25Е. он вот с маленьким моторчиком. АС-25Е. И у него качество уже, не буду врать, но что-то там в районе 60. Представляете, да? И почему важно аэродинамическое качество у планера? Оно важно по той простой причине, что планер, набрав какую-то высоту, расходует ее на перемещение в пространстве. Летит, планирует. и с километра высоты Шлейхер мой 32-й спланирует на 50 километров, вот этот вот 25-й спланирует на 60 километров, а Таурус спланирует на 40. Но, вот вроде скажите, слушайте, Волков, да ты какая э, разница-то, ну 40, ну 50, ну и что? Но, друзья, есть еще нюансы. То есть то, что пишут, э, как его зовут, в буклетах, это еще не значит то, что значит жизни. Ну посмотрите, вот какая ширина фюзеляжа посмотрите крыло и это 15 метров и то что пишет пепестрель 41 при всем уезжение конторе я скажу что такого быть не может то есть ну ну какая там ну понятно что это там фюзеляж разработан дизайнерами и так далее и тому подобное аэродинамиками. но в целом э -э не может быть здесь качество 41 я готов там не знаю на тест летать померить не может и все поэтому изначально мое негативное отношение к конторе было только за счет того, что я прочитал 41, я летал на интаре с размахом 15 метров, и у него было там 38-40, я понимал, что это вот 41 на этом планере, это звездеж и провокация, поэтому верить рекламным проспектам я бы не стал, и э, но, наверное, стоило бы просто полетать на этом плане немножко побольше, чтобы вот это изначально критическое отношение, типа, пишут, пишут халтуру, значит, и халтура, ну, можно было бы немножко поменять. То, что этот планер летит с качеством теоретически 41, это не самое главное в нем. Самое главное в нем то, что он легкий, то что в нем действительно применены хорошие материалы. То есть вот этот вот, вот эта вот кабина. Посмотрите а -а -а какой вообще обзор. То есть фантастика этого планера просто банально в обзоре. То есть вот смотришь на этот фонарь, и я реально как каждый раз, когда Терри взлетает на этом планере, я ему завидую, потому что это же фантастический обзор. Просто потрясающий. Посмотрите, как этот фонарь. Это не фонарь, это произведение искусства. У меня было изначально чуть-чуть негативное отношение к этому планеру, потому что, подождите, какая кровать. Чем угодно можно заняться. Но почитав чуть побольше, и обзоры и так далее, я понял, что не прав я был, потому что сделан он, конечно, классно. То есть материалы здесь использованы, все максимально передовые. То есть фирма Пипистрель применила все что угодно, лишь бы этот планер был легкий. То есть везде композит, везде углепластик, все из углепластика, причем качественного углепластика, хорошо отформованного, там, как со всякими нюансами. То есть к изготовлению планера никаких вопросов. То есть это максимум, что можно было сделать. И посмотрите сколько места, какой огромный багажник. Здесь можно не только чем-то заниматься, здесь можно еще возить кучу всего. По характеристикам пройдемся. Значит, размах крыла 15 метров. И как вообще этот планер появился на свет? Появился вот очень просто. Компания Пепестрель сделала планер Синус, ну, точнее не планер, а самолет Синус, но ну, который был очень похож на планер, потому что у него было длинное крыло и вот этот как раз Синус прекрасно летал на легком двигателе. То есть э, идея сделать самолет с длинным крылом, хорошим, композитным, обтекаемым и так далее, поставить на него мотор, который будет достаточно в этом случае экономично работать сработало идеально то есть пипестрель синус может там летать на 1200 километров жрать на сотню там совершенно какое-то маленькое исчезающее количество топлива и все все при этом счастливы и через некоторое время компания пипестрель пришла идея разместить ага оп почему не использовать всю эту наработку для настоящего планера. И они э, применили легкий двигатель это Rotox 503. В общем, какая-то уменьшенная версия 485 кубиков. И сделали моторную установку совершенно замечательную. При этом я могу так сказать, что этот планер взлетает лучше, чем мой. Реально. То есть, я, когда Терри взлетает, постоянно вижу, что он... я отрываюсь вот здесь, вот полоса, отрываясь где-то вот конец полосы, начинаются уже кочки. Вот на кочках я отрываюсь. А он, змей такой, взлетает всегда раньше. Взлет пепестреля, попутный ветер. Бежит, бежит, ну смотрите-ка, с конца асфальта оторвался и взлетел. Красавчик! С нами компании пепестрель. Мария Ивановна по этому поводу, поводу бесится, говорит, вы что? Вы что тут устроили? One o'clock roll one лапочка oh. Компания «Пипестрель» сделала новый фюзеляж, двухместный, то есть у самолетов он другой, и приделала к этому фюзеляжу крыло от синуса, то есть крыло одно и то же, то есть там может быть что-то модифицировано капельку, но идея такая, что те же матрицы, что позволило не вкладывая больших денег сделать планер, и ну, понятно, что матрица на фюзеляж полностью своя, Ну согласитесь, друзья, этого стоило, посмотрите, какая компактная, красивая конструкция, то есть планер изящный. Мотор, ну, у меня вообще к двухтактным двигателям отношение такое сложное, они, с одной стороны, простые, с другой стороны, вечный геморрой, вот у меня с друг есть, который владеет таким планером, летает с аэродрома Венон, он уже менял двигатель это три раза, поэтому я бы не сказал, что прям двигатель двухтактный – это вещь, с другой стороны, у Терри несколько двигателей, два или три, и он их периодически ремонтирует, меняет и летает долго и счастливо, поэтому, ну, как тебе вам сказать, ну, вот есть, но вот работает. Отсек сделан безупречно, то есть, все красивенько там. Опять же, видите, везде углепластик, все красиво. То есть, с инженерной точки зрения, ну не знаю, мне здесь очень все нравится, то есть, ну, как выглядит система подъема уборки двигателя, вот видите, такой цилиндр, там венгайка классическая, стойка вышла, мотор вытащила. Здесь все достаточно красиво, обтекаемо сделано. То есть, ну, вопросов нет. Красивый вин карбоновый. То есть смотрится, друзья, огонь. Здесь классическое решение с тросиком, который позволяет убрать момент, когда двигатель работает, тянет вперед, чтобы там не сильно нагружать конструкцию. А, сзади приемник Nix. Это трубочка, которая позволяет планеру не реагировать на перемещение вертикальное планера, если это сделано за счет изменения скорости полета. Все замечательно. Давайте посмотрим на шасси. А, ну, кстати, шасси, э, до шасси еще не дошли, закрылок. Видите, вот ленточка стоит правильно, все это, вот уплотнители, то есть это все позволяет увеличить аэродинамическое качество. Значит, что у нас есть? У нас есть одновременно и закрылок, и элерон. Забыл, как по авиационному это называется, но то есть эта штука переставляется в процессе полета, то есть можно ставить вниз, можно ставить вверх. То есть отрицательное положение на высокую скорость, положительное на, для парения. И это позволяет подстраивать профиль крыла под оптимальный режим полета. Как вы видите, шасси два колеса, что удобно для того, чтобы... Ну, во-первых, фюзеляж широкий, поэтому можно поставить два колеса. На шасси красивые обтекатели, то есть, ну, честно скажу, что прям сделано все изумительно. То есть очень красиво. То есть вот к конструктиву у пипестреля никаких проблем нету, Красиво. Просто изящно. И, как вы видите, шасси крепится ну вот, собственно, к такому карману-фюзеляжу. Силовые точки туда дальше перенесены. То есть, какой-то силовой набор есть. Но с учетом того, что этот планер весит всего лишь там 300 килограммов. То есть, честно говоря, хлипенькие шасси, если вот положа руку на сердце. То есть, при хорошем ударе, который, допустим, был на аэродроме Шевлена в Москве, такой пестрель приложили, все это сложилось внутрь. Повредила фюзеляж сам по себе. И дальше это поехало на ремонт. На этом планере, конечно, делать козла такого мощного не, не, не стоит. Амортизаторов на шасси нету. То есть, фактически все прямое. То есть, амортизация за счет пневматика. То есть, этот планер с точки зрения посадки достаточно нежный. Это нужно осознавать. Но в остальном, вот если на нем не шалить, но ну у него и вес небольшой. Поэтому, если даже там легкий бум на посадке, то вес планера компенсирует незначительность воздействия я оборудовано, естественно, створками, когда это все убирается, это все закрывается. Получается крайне красивая обтекаемая конструкция. Т-образное перение это визитная карточка э, синусов, вирусов. То есть сразу видишь Т-образное перение, понимаешь, что это, скорее всего, что-то с планером связанное. И на аэродроме Викрева как-то я увидел, э, как раз там стоял вирус с длинным крылом. И этот хозяин этого вируса никогда не думал, что... Ну, он знал, что на нем можно там парить. Я говорю, слушай, полетели, попарим. Он говорит, как это так? Говорит, да как вот это? А был, извините, октябрь месяц. И Мы в октябре месяце полетели, стояли гряды, как раз фронт проходил, стояли длинные гряды из облаков, таких вот ну, последние потоки, это было 2 часа дня, мощная погода, и мы под облаком зашли, я говорю, выключай мотор, там 3 метра, он говорит, как это выключай, я его на минимальный газ поставлю, он поставил на минимальный газ, все равно у нас метра, там, 2 метра тянет вверх, говорю, глуши, полетаем, он говорит, как же глуши, он же остынет. А как, же, «А как же его запущу?» Говорю, «Зачем тебе запущу? Будем летать, пока не доест. Вот. Это был совершенно веселый полет. Двигатель все-таки хозяин планета, э, самолета глушить не стал, но его самолет вполне может это делать. Какие минусы для самолета вот эти планерные летучие способности? Собственно, они друзья на посадке. И для того, чтобы э, самолет изначально синус и вирус э, от компании Пипистрель приземлялись э, нормально, были сделаны воздушные тормоза. Что такое воздушные тормоза, друзья? Это вот такие две пластины на каждом полукрыле, которые вылетают из фюзеляжа и ухудшают радиомическое качество. Вот этот рычаг управления воздушными тормозами. Если у вас синус или вирус, рычаг будет тут вот сверху. Там высокоплан, поэтому все по-другому. И именно вот эти тормоза позволяют ухудшить радиомическое качество. То есть вы приземляетесь даже на самолете с работающим двигателем. У вас один из элементов управления – воздушные тормоза, которые делают глиссаду более крутой, то есть вы как будто то есть, если вы на синусе вирусе уберете двигатель на холосты, у вас все равно останется очень высокое аэродинамическое качество. И вы можете там э, не, не выдержать эту в 6 градусов, которая положена. Вы просто можете рискуйте перелететь аэродром. Поэтому и сделаны воздушные тормоза для того, чтобы делать из хорошего почти планера нормальный самолет с качеством 10. Сколько можно трындеть? Давайте уже полетаем, наконец-то. Потому что иначе вам точно надоест этот ролик. И не забудьте, еще будет рассказ о сексе. Андрей как-то сказал, что недостатки планиров с посадкой последовательно в том, что, оказывается, в них нельзя ничем заниматься. Ну, с этим я соглашусь. Но посмотрите, как прекрасен с этой точки зрения Таурус. Смотрите, друзья, это же просто кровать, можно сказать. Ложись и наслаждайся, посмотрите, какая красота. И сейчас на этой штуке я слетаю. Вы скажете, Волков, что за цирк такой? <смех> так, цирк приехал к нам на аэродром, друзья. Посмотрите, цирк приехал, аэродром остался, все хорошо. У меня есть лицензия на этот э, класс летательных аппаратов. И эта лицензия дает много свободы, и вообще класс дает много свободы. Банально, потому что вам не нужно делать массу каких-то сертификационных... То есть он сертифицирован, там все в порядке, но... Этот класс он намного все упрощает, то есть вы можете кучу процедур делать самостоятельно, вам не нужно каждый год проходить дорогущую эту RC за 270 евро lg как в России, и именно за эту свободу такой планер любят, и он по попал в некий такой популярный список, его покупают, там, не знаю, как, какой-нибудь немецкий дедушка покупает такой планер для себя, для того, чтобы спокойно летать еще с кем-то, ну потому что ему там 90 лет, и он может в любой момент куку -ку сделать в воздухе. И он на таком планере спокойно летает, он медкомиссию проходит свои 90 лет, э, может ездить на машине, может летать на планере, берет с собой кому-нибудь помоложе для подстраховки и прекрасно себя при этом чувствует. Именно вот эта штука делает этот популярным, этот планер, именно простота его эксплуатации. А как он летает, мы сейчас посмотрим. Пишут, что качество у него аэродинамическое 41, брехня, конечно. Но мы сейчас посмотрим в реальности, что эта штука может реально как планер, потому что пока, конечно, это просто совершенно идеальная штука для. О, oh. so more... друзья, это like вот a... как раз то, что нужно для того самого. Может, мы оглянемся, если это нормально для вас? So you can можете немного больше. Отлично. No, no, perfect. вытащите черный шар, вы можете положить его правильно, как вам захочется. Это после, но мы можем... Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Здесь летали маленькие девушки. О, уже окей. Okay. Как у нас тут все быстро. Мне даже, видите, не дают времени понаслаждаться и рассказать вам, как тут кайфово. Что могу сказать? Покатери пристегивается. Посадка. Обзор, конечно, ты уже сидишь, уже офигеваешь. Потому что, во-первых, ну, так никогда в планере обычно не видишь вот так вот вниз все, потому что ты сидишь высоко, купол. Обрез вот этот высокий, ну вот эта панорамность некоторая присутствует. То есть обзор выше всяческих похвал. Ну и собственно и в штаме также, но пока этот максимально что впечатляет. И конечно вот эта вот эргономика сиденья, то есть я сейчас сижу, у меня под спиной какая-то там пупочка такая, то есть у меня сломанный позвоночник на параплане в 20 лет, поэтому я могу оценить, что сидеть удобно и много часов сидеть удобно, скорее всего. Вот. Это тормоза проверяет Терри вот я брать управление естественно не буду на взлете потому что это дело ради одного взлета никакого смысла нет рисковать поэтому мы посмотрим как это сделает владелец воздушного судна и капитан как вы видите там компьютер газ ну, все как на тех же синусах и вирусах с точки зрения газа вот эта вращающаяся штука на динамике такой же был закрылок насколько я понимаю на пятерочке сейчас стоит Тут мы еще наблюдаем ну, классический там вариометр, температуру газов двигателя, сколько всего... <laughs> ну, главное вот скорость. Мне нравится, мне что скорость внизу, я бы его сюда поставил, но Тоже... скорость всегда удобна, когда она повыше. Цепляешь взглядом всегда. Um, the speed will be ninety when we climb. Mm -hmm. um, I check the temperature of the cylinder, uh, mm -hmm. of the exhaust gas and the RPM also at the house. Okay. Are you ready? Yeah, I'm ready. So I put gas. One, two, a starter. We switch this for uh, pump gasoline. Вы можете слышать, как А потом мы О, супер. У нас, друзья, заворачивался наш моторчик сзади. Завелся, как вы видите, с первого разика. Хорошо отрегулированный двухтапник. Заводится прекрасно. Особенно Right there. Can... Yeah, I like not like like this. No, no, like, ladies. like this. I... So we have a lot of Yeah. Ой. Итак. Сейчас двигатель в вертикальном положении и уходит назад. Система полностью автоматическая. То есть это, конечно, удобно, потому что любое отвлечение пилота на... Да, дверки закрываются. Все, все. Все предельно примитивно просто. В этом огромный залог успеха, друзья, потому что любая система, которая требует большого внимания пилота, это ну, проблема потенциальная. То есть пилот отвлекается на что-нибудь и дальше может получить проблему. О, гляньте, птичка слева от нас, от нас летает. Ухо с нами тоже летает. Сейчас мы включим вариометр. Что могу сказать по ощущениям в кабине? Ну, во-первых... Конечно, как я уже говорил, легендарный обзор. Просто он фантастический. Все эти скалы чувствуешь лицом практически. Не дай бог, конечно. вот, Это, конечно, впечатляет. То есть меня, как пилота, обзор впечатляет. Я думаю, что на штэме также. На штемме, к сожалению, я не летал ни разу. Я ну, понимаю, что это примерно схожее ощущение. Но в отличие от штемы, эта машина она, как минимум в обслуживании во много раз менее требовательна. В том смысле, что денег нужно меньше. Потому что на том же Штемме, что -то одну втулку винта отправить на проверку через какое-то количество часов уже, так, как самолет, это все стоит. то а здесь Терри сам меняет двигатель, берет там чунь один, чунь второй. Мотор можно легко отремонтировать, то есть здесь проблема в чем, что это у них там 150 часов бывает между ремонтами, бывает 300, там по-разному, но делать это все просто, быстро, можно сделать очень качественно, опять же, и идеальное решение в данном случае это запасной двигатель, который там в случае, там, если активно заниматься полетами, что-то сломалось, мотор перекинул, это там очень быстро, немного времени занимает и летаешь дальше но сейчас есть прекрасная возможность такой же летательный аппарат имеется с электрическим мотором он тоже он взлетает даже еще лучше за счет видимо более там оптимальных режимов работы винта там еще чего-то мощность у него 40 киловатт двигатель бензиновый на котором мы сейчас летали 50 лошадных сил те же 40 киловатт но видите двухтактники вы иногда он... иногда хорошо работает иногда хорошо но там допустим жарко и, соответственно, мощность у него в зависимости от температуры меняется. И в зависимости от температуры меняется, опять же, на винт, нагрузка и так далее. То есть, ну, есть нюансы. То есть, электрический двигатель будет всегда при той же мощности способен вызывать большую скороподъемность. 2000 метров можно набрать. ну К слову, мы сейчас набрали метров, наверное, 400-500. И, видите, спокойно подсоединились к восходящим потокам. И уже летаем, не расходуя энергию. Поэтому и с мотором то же самое почему здесь не так критичен этот ресурс мотора да потому что мы его использовали не знаю 5 минут не больше 5 минут моторесурса и мы летаем целый день вот в чем в общем-то прелесть вот так по скорости как вы видите может планер разогнаться закрылочки переставлены до 180 км в час вполне себе нормально переходит с одной горки на другую мне всегда интересно именно вот этот момент что один, одним из недостатков этого планера я всегда считал то что он быстро не летает как вы видите шурует он довольно бодренько ну не не 180 наврал 160 он у него 225 км в час непревышаемая скорость ну, в характеристиках 63 км в час у него минимальная скорость на посадке это ну собственно сваливание скорость естественно он заходит чуть быстрее на посадку скорость максимального качества 115 км в час и максимальное качество он должен развивать 41 ну вот с этим я всегда буду спорить потому что, как вы видите крыло 15 метрового размаха но при таком миделе фюзеляже, какая бы ни была аэродинамика, ну крайне сложно получить качество 41, если извините того же янтаря, там, оно там 40 поэтому с этим я готов спорить, в остальном впечатление мои крайне положительные Сегодня достаточно турбулентно, то есть это северный ветер Мистраль. И при этом в северном метре мистрали я смотрю, как Терри пилотирует планер. Ручечка у него, видите, как положено тремя пальчиками. прям вот молодец. И видите, тоже в шортах. Ну, so well, смотрите, как хорошо он себя ведет на них. Начинает трястись. Uh -huh. yeah? Это было небольшое... Это было показано сваливание над скалами, друзья, как положено, как мы здесь любим. И все хорошо. Ну, маньяки. Я имею в виду, друзья, что на большом планере вы не сможете взять маленький микропоточек. Это действительно так, потому что, ну, во-первых, скорость, на которой пилотирует Терри, 90 км в час. И вот этот планер очень-очень маленькие спиральки может описывать. То есть, действительно, на нем кайфово парить. Ну, и, конечно, вот этот взгляд в скалу вот такой вот. О, Для меня это реально новое ощущение. Вентиляция работает прекрасно. То есть, идет обдув вот так вот в передней полусферы. Вот мне на ноги дует. Это, кстати, достаточно важно, потому что такой фонарь дает огромную инсоляцию. Мы сейчас были бы как в парнике, если бы не было вот этой вот шикарной вентиляции и прям кайф шорты позволяют сейчас пребывать в комфортных условиях то есть идет вентиляция, обдув ног и через это отдаю, отбирается энергия поэтому ой так лихо достаточно тем самым мы охлаждаемся это залог безопасности комфортное состояние в кабине и в этом случае я всегда передаю привет тем, кто мне пишет, что в шортах настоящие мужчины не ходят. Ходят. Видите, вот мы вдвоем, два пилота, летаем в шортах. И на мой взгляд, возможность ходить в шортах и вообще одеваться как нравится, это некая грань развития общества. То есть значит, цивилизация, значит страна доросла до таких высот, что она может позволить... Вау, как шикарные орлы парят. Вот мы, друзья, парим так вместе с Орлами. Ау! Ой, кайф! Представляете, вы тоже так можете. Вот такой планер завести себя. Ну и, конечно, обзор. Видите, я вертикально смотрю. У меня нет... Я на своем планере тоже могу так вертикально смотреть. Но у меня нету такой широты зрения, что ли. То есть вот этого объема. Как, ты... как будто ты сидишь на, таком... на такой табуретке сидишь посреди мира. Друзья, вот, как кайф. запускается мотор, мы вам демонстрируем. У нас же все-таки обзор, а не просто так. Оп, все. Это реально меньше 15 секунд заняло. Выключаем мотор. Вот вы видите, друзья, как просто запускается и выключается двигатель. Сейчас повторно мы вам показываем, как он убирается. Yeah пропеллер. Okay. propeller to mm -hmm. up hundred is good and now it's okay so a little bit slower and it's in. Ah, mm -hmm. Very easy. It's going in. This so, propeller sure. stopped very quickly. Mm -hmm. It's the carbon propeller, mm -hmm. much better than the wood propeller ah, yes. from ah, uh -huh. oh, this is professional and it stopped immediately. It's much, much better. So you can keep your speed mm -hmm. with a propeller of P-Pistrelle. You have to lower the speed below 80, mm. so it's always a little bit stressing. Mm. You, you, you have to check. Mm. But with this one, you keep 90 or 100, so you don't think. No answer. Yeah. So this is, it has to be changed. This propeller, it improves the security. And, uh, of, uh, power. Друзья, это была маленькая реклама, но она, видимо, абсолютно обоснованная, потому что скорость, на которой ты можешь убрать двигатель, 0, То есть, это 10%, чтобы ну, пропеллер именно остановился перестал вращаться. То есть я понимаю, у меня это там 90% на моем планере тоже. И я не хочу, чтобы это было 80%. А ну, всегда комфортнее, когда ты летишь чуть-чуть быстрее, особенно когда ты заглушился. Это крайне хороший правильный показатель. Окей, и я контроль? это? Друзья, ah. взял управление. Я вы контролируете мою я Ого, как я разогнался лихо до 120. Ну, пока просто, друзья, непривычно э, потангажу... То есть я, честно говоря, привык к своему планеру, поэтому для меня это вот ощущение тангажа этого планера немножко другое и ручка конечно очень легкая то есть у меня немножечко если я хочу разогнаться я чуть больше нагрузочки наверно даю ну никаких особенностей то есть вот в поворотике я стою вращается он мягенько понятно что я еще пока только 30 градусов я все-таки не маньяк хоть видите как я на своем планере летаю но здесь для меня все в новинку, плюс вот это положение сбоку. Поэтому я осторожничаю. Ну, сейчас чуть повеселее давайте. Раз. На 90, как положено. Вот, градусов 30 кренчик. Слушайте, ну, как лапочка. Упс. Ой, птичка. Птичка. птичка. Делаю первый раз спиральку. Ну, не первый раз в жизни, а первый раз на планере. Оп. Это с uh -huh. Игорь. Я очень И я Друзья, с нами иммигрант, который попал после Первой Мировой войны. когда 7 лет. Yo <laughs> da, da. <laughs> Look bird now in the front Yesterday we have wonderful wave here Yes? Yeah Oh uh -huh. Magnific So we have even this now а, ah, you want to go inside the cloud? No, no. Clouds, but with Igor, you never know. With Igor. А, ah, I understand. It's a man that we don't yeah. know what's going to do. Друзья, видите телиз жёлтый горизонт? На всякий случай. Видимо, рассчитывает, что мы тут полезем в облака, но я не буду нарушать на видео законы визуальных полетов. Мы же топим за безопасность что я могу сказать, что я вот за 15 минут, за 5 минут, сколько я на нем летаю, там прекрасно освоился с планером, то есть прям все волшебно. Я сейчас пробую скорость побольше, вот разогнаться, посмотреть. Ага. Вот. Разрешенный диапазон. Дальше я лезть не хочу. Ну что, он идет ровненько, ручка плотненькая, контроль хороший. Я примерно представляю, какая здесь турбулентность. Идеально. И, конечно, Шумоизоляция прекрасная, то есть обтекание кабины изумительное. То есть, как вы видите, шума реально меньше, чем на моем шляйкере Вот что у там фонарь некоторых местах свистит. Здесь еще очень удачная вот этот колпак. Такой, как это назвать, У-образный уплотнитель, крайне удачный. Поэтому тишина в планере очень тихо. И вот мы в этом пространстве, вот мы перемещаемся, я прошел вперед, вот так, раз. И попробую сейчас, взяли роторочек, попробую этот ро роторочек крутнуть. Видите, краешек облачка, очень мне хочется волну, к сожалению, конечно, нет ее сегодня, но. Ну вот мы достигли края облака, вот все-таки. Как вы видите, можно можно было это сделать. Оп. Так, друзья, мы играемся <laughs> с облаками. Ой, красота. Контроль и Он в Но, но, никогда, никогда, никогда. Только в Саус-Африке. Окей. У нас right so okay. huh? yeah, yeah. Друзья, ну вот такой кайф. Five. Мы it's парим nice. рядом с облаками, как вы видите. Вот прекрасные виды нашей планеты. Прекрасные облака. Причем мы даже уже не над склоном, а в термичке. Но это прогрев какой-то есть. Атмосфера нестабильная, поэтому не было нос. Я пускаю, чтобы в облако не войти. Не было задачи. Ну вот вы зато посмотрели как. Так как у нас этот планер, как это говорится, для, так сказать, охоты на девушек, то посмотрите, как можно хорошо охотиться. Можно раз подойти к облаку и сказать, хочешь я дам тебе потрогать облако? Ну и потом вот так вот делаете, вот так. Вот оно облако, вот его хватит, оно мокрое, противно, ну как реально мокрое, кстати. Сейчас вот, вот моя лапа снаружи. Во, я потрогал облако рукой. <смех> Терри не хочет нарушать правила визуальных полетов И уходить в облако, абсолютно он прав в этом Но если ручку сейчас чуть потянуть То реально вот его трогаешь и Оп, видите, вот она, вот И оно прям чем реально мокрая. О, о, о, о Спасибо большое <смех> И что я могу сказать вам, друзья Что редко девушка устоит перед... Вот таким вот входом в облако и дать потрогать облако рукой. То есть, это вот реально охота на девушек, покатанных в тандеме, приравниваются к браконьерству. Это фраза еще с моей парапланерной молодости. Поэтому, девушки, будьте осторожны. Вот. Такой планер прекрасный для этого. Вот, поэтому кайф, друзья. i беру control Окей. Что я могу вам сказать? Что кайф? То есть, я беру свои слова обратно относительно того, что... Этот планер какой-то такой специфичный. Это, это не совсем планер, потому что вы видите, он летит. Видите, что мы летим э, вот, даже с набором. <laughs> мы не снижаемся практически. Окей, uh, okay. can you put uh, flaps in minus position? Друзья, вот сейчас посмотрите возможность этого планера ходить против ветра. Я разгоняюсь до да, 160 км час И у нас вот качество на 160 должно быть в районе 30. Uh, 30 это, конечно, немного. Но это, опять же, и немало. При этом, с учетом вот скоростей, на которых этот планер летает, минимальных, это очень неплохой диапазон. И вполне возможно на нем летать маршруты. Сейчас бы, конечно, пригодилась бы скорость моего шляйкера 200 км в час. Я бы здесь шел не 160, а 200. И с учетом того, что ветер сейчас порядка 40 км в час, шел бы я, конечно, вперед бодрее. И с меньшей потерей высоты. Есть, если я продолжу в таком же темпе, то мы все-таки 1400 метров лимит. Я еще себе могу позволить немножко пройти вперед. Еще 68 метров у меня. Снижение сейчас небольшое, 0,6. Я попробую дотянуть. Если что, мы, как говорится, с прямой сядем. А, у нас же есть мотор. Да. Uh, maybe у нас есть мотор в передаче? Альтитут? Друзья, мы разворачиваемся, точка принятия решения на разворот, потому что мы низковато. Вот, и вот эта вот разница, я, наверное, этот прогон вам сделал для того, чтобы вы могли понять, в чем разница между планерами э, в данном случае. То есть в данном случае на моем планере с возможностью летать быстро на высоком качестве мы бы поток взяли. То есть мне хватило в этой высоты а в данном случае мы вот, вот эти 100 метров разницы и опять же и назад возвращаться то есть вот это аэродинамическое качество не позволяет решить текущую задачу друзья мы будем заходить на посадку потому что с точки зрения меня я получил все что хотел с точки зрения сегодняшней погоды ну все понятно более-менее и так далее то есть у меня сейчас ученики внизу ждут полетов со мной поэтому э, почему собственно и заходим на посадку так вот, потому что если бы мы не хотели приземляться, склон впереди работает. Мы приходим к склону, начинаем выпаривать и повторяем наш процесс, пока не заходим в волну. Кстати, будет красивый заход через север. Это реально круто будет. Я видел, как Терри заходит на севере, Заходит он очень красиво, и аккуратно. Мне даже интересно будет посмотреть. Хорошо идет на очень низкой высоте. Скажем так, я обычно предпочитаю чуть повыше летать. Считаю по побольше скорости, поближе к склону, но повыше. А уже на деревьями после разворота прихожу на минимальной скорости. Это пипестрель. Вот это вот смелый пипестрелюшка. Смотрите, пел, пеу. Ну да, пипестрель, конечно, у него нагрузка достаточно низкая. Так, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, айо. это номер, блин, виздец какой! Ой, Друзья, это был шедевральный заход! Я бы сейчас, конечно, не использовал скорость 90 и 100, по той простой причине, что присутствует приземный градиент в такую погоду и я предпочитаю избыточную скорость для того, чтобы просто чувствовать себя более комфортно. Ну, для этого планера, с учетом-то у него на этом закрылке плюс 5.63 скорость срыва, то скорость 100, она, в общем-то, Такая же избыточная, наверное, как на моем планере, там, не знаю, 120-130, на которых я закажу. Мы подходим к склону. Все, редкий случай, когда я могу вам просто застать. Впереди вот эти два извилинки, из, из, из, из две дороги. Сейчас вдоль склончика идем и от склона пойдем через цирк на достаточно короткий заход. Скорость у нас 110 Молодец, увеличил так как надо Впереди цирк, куча людей Оп Ну и вот мы подходим, подходим, подходим Подходим к планете Подходим, подходим, подходим Оп ну, Прекрасно Немножко качковатый наш аэродром Ничего страшного И вот мы освободили полосу я думаю, что даже мы развернемся. Видите, как можно на пепестреле разворачиваться прям прекрасно. И Потом смотрите, что творится. Раз. Выпускается двигатель. Чек. А, на ту Манифик, <звы> друзья, ну вот смотрите, как все прекрасно. О, oh. о, oh. thank you Ты you. you are a super. famous pilot. All no, right, it's no, no. With you. <звы> как кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, да, <звы> друзья. Сейчас я вылезу аккуратно, чтобы ничего не сломать, самое главное. The bump on the side, mm -hmm. and then, yes. Hey! Hey! You, much. Teddy, and how yeah. much you, yes. You buy, yes, I sell it, hundred thousand euro with the big trailer. It's the good trailer from Cobra. Бол, well, друзья, пожалуйста. And the new price, it's about hundred thousand but mine is better because we put a good electronic we have the good propeller and uh, my engine has been renewed by loravia and it's better than your new rotax And two, two engines one in the reserve no but no you don't need a reserve <laughs> this one are just 10 hours and i have no vibration and with the new one sometimes uh, after 10 hours they have problem of vibration because it's new and with the new rotax sometimes it makes vibration so mine is better New, yeah. like Друзья, ну смотрите, шикарная машина, да, пропеллер конечно выглядит весьма симпатично, карбоновый легенький огонь, ну, и, ну тянет, машина зверь конечно, машина тянет, тяги много, взлетает эта штука быстро, вопросов к ней никаких нету. Так вот, летал, продолжение нашей истории о том, почему у меня было двоякое отношение к этому планеру. Первый раз я увидел его 10 лет назад в Подмосковье и его купил человек, который вообще не летал, не летал ни на чем и захотел сразу планер. И причем планер захотел именно вот такой, чтобы можно было сидеть параллельно. На мой вопрос удивленный, как же так получилось, почему именно так, он говорит, а потому что я хотел летать и держать свою жену за коленку в полете говорю, как же так? Ну, говорит, так вот, такая была мечта, и вот я так сделал. То есть он просто сказал, я хочу такой. И привез его в Москву, заплатил там достаточно приличные деньги, покупал абсолютно новый. И на этом же планере его учили летать. Я, как молодой спортсмен, удостоился чести с ним слетать так для подстраховочки. Замечательный был полетик. Мы покрутили какие-то потоки, но мне было непонятно. То есть я тогда был спортивно ориентирован, такой, э, там, типа. Будем там побеждать на соревнованиях, рубиться на чемпионатах России, там, Европы и так далее. То есть, ну, собственно, и рубился, и побеждал. А, но и эту штуку я воспринимал, думаю, что это за такая хрень пенсионерская вообще. Что это такое вот такое? Вот, зачем вообще нужно такое? Мне было удивительно, и я, конечно, был достаточно категоричен во мнении, что это не планера, какая-то вот ерунда полная. Потому что, ну, широченный фюзеляж, невозможность летать очень быстро. То есть, мне казалось, что это просто глупость. Ну, пап, а почему бы и нет, но <смех> проблема была, друзья, только в одном, что жена, когда пилот выучился летать, жена не захотела с ним летать, а летать хотелось, и подарочные полеты всевозможные и так далее и тому подобное, это все, ну, как вы понимаете, пилота не довело до <смех> счастливого брака, <смех> поэтому, да. <смех> Опасность в этом, друзья, вот почему я говорил, что опасный планер, вот такой, можно купить такой планер, начать летать с прекрасными девушками. И все. <свят> Будьте осторожны, и те и другие. А, что я могу сказать, что планер такой а, мне понравился. Вот сейчас, в текущем моем положении пилота, когда я налетался, нагонялся с высокими скоростями, там наносился по всем этим горам и так далее, мне хочется каких-то таких... Почему я очень хотел на нем слетать? Потому что мне хотелось каких-то других ощущений. То есть вот попробовать вот в этом огромном стеклянном кокпите полетать. Там вот настоящий планер, который летает очень быстро. Вот машиночка. На нем ребята у нас на гран-при участвовали наши юные литовские спортсмены. Красота. И талантливые. Так вот, на на таких бритвах, хочется чего-то такого вот такого. То есть спокойный полет когда ты рядом, когда ты можешь общаться, то есть этот планер для совершенно великолепного общения и в отличие от Stemme он легкий, то есть эта штука крыло весит 40 килограмм, его легко собирать, его легко хранить, он хранится в этом трейлере, есть трейлер с солнечными панелями планер опять же этот есть версия с электрическим мотором которого хватает на набор двух километров высоты и в этом случае вообще летаете не покупая бензин, вы, заряжаетесь, вы заряжаете трейлером планера и летаете спокойно с нулевыми затратами. Понятно, что все это в сумме, когда покупать новое стоит адских денег, но Штеми ну, стоит еще дороже. А с точки зрения безопасности, что могу сказать? Мне казалось, опять же, 10 лет назад, что этот планер не очень крепкий. Ну, потому что, сами понимаете, да, сделать такую скорлупочку весом там 300 килограмм уже и с мотором даже, ну, достаточно сложно. Но здесь действительно очень хорошие материалы, то есть здесь углепластик, здесь кевлар. Э, кевлар в передней кабине, ну, собственно, в кабине, потому что планер при ударе должен брать на себя нагрузку и защищать э, пилотов. То есть здесь достаточно крепкий нос у него, вот это все сделано из кевлара. Но зачем, друзья, чтобы это разрушалось правильно, если можно поставить э, парашют? Как вы сегодня заметили, мы летали без парашюта. То есть я не сидел в парашюте, для меня это было опять же в новинку, я забыл про это сказать, вот парашютная система, которая спасает весь этот летательный аппарат целиком. То есть не нужно сидеть в индивидуальном парашюте, что в принципе удобно. То есть я сидел, у меня спина к подушечкам там, ну в общем действительно удобно. Ничего не могу сказать, а поэтому такая штука имеет право на жизнь. Вот совершенно точно, и безоговорочно я могу сказать, что я получил сегодня удовольствие от полета на этом планере. Этого мне про него больше показывать, рассказывать не нужно, потому что вот этих там пару спиралей в потоке и так далее мне лед большой я понимаю что вообще как чего то есть понятно что эффективность как работают закрылки снять эту поляру с него то по точнее и так далее но все это можно будет сделать потом если вы скажете что волков нам интересен этот планер вот нам прям дико интересно как что что что-нибудь про него еще я сниму вам такой обширный разбор еще дополнительное обзорище мы можем полетать на нем маршруты посмотреть как на нем маршруты летаются потому что э, единственный недостаток такой глобальный, который у него есть, это действительно, друзья, качество аэродинамической на высокой скорости не айс. И то, что мы, вот набрав здесь под кромку облаков, дунули на соседний аэродром и попытались взять, вот он там, вот Эспермонт, попытались взять э, там, вот он, роторное облако, э, роторочек, это у нас не получилось. Ну, может, я чуть перестраховался, может быть, нужно было пораньше, по -по подольше посидеть. Ну, я вот, не мой планер, лучше не хулиганить. Uh, вот это аэродинамическое качество не позволяет, допустим, в некоторую погоду вернуться uh, с больших гор. Например, на тот же аэродром Винона. У меня есть друг, у которого есть такой планер Виноне, и он говорит, что он очень много раз возвращался на моторизм. Как кайфово. То есть тут, там, где можно проскочить на планере с высоким эриденовичным качеством, он ну, не долетает. И он запускает двигатель и возвращается на моторе. Ну, как бы для планера вы, вы понимаете, да, что это вроде как ну, не очень хорошо. С другой стороны, ну, запустил мотор, вот с учетом этих расходов на него двухтактник, простой, спокойный, надежный, достаточно, ну, никаких проблем. Потом взял вот так вот топливо, заправил и все. То есть если не запариваться, что планер всегда должен возвращаться как планер, то вот это вот в один из выходов. Тем более, что, как вы видели, мотор пускается просто пулей. То есть, он 15 секунд, мотор с двухтактником особо прогревать не нужно. Мой Вангель требует прогрева минутного. Поэтому, выбор. Что меня смущало? Прочность, я только что говорил, что достаточно крепкий у него физеляж Ну, в конце концов, и парашют-то есть. А перегрузки. Ну, перегрузки он держит больше пяти, у него эксплуатационная. И два с копейками, по-моему, отрицательно. То есть, ну, он под стандартным, нормам, сертифицирован по перегрузкам, то есть не то, что у него там такой легенький, хлипенький, у него крылья отвалится. То, что у него скорость ограничена 100-225 км в час, конечно, это э, результат того, что крыло все-таки не имеет э, имеет некий ограниченный все-таки запас прочности и жесткости, потому что это флаттерная характеристика, и на моем плане это скорость 275. И, конечно, иметь высокую скорость ну, удобно, нужно, можно давануть, бежать от грозы, но сказать, что это прям вот является таким доминирующим фактором, что чуть-чуть ну, Чуть на этом планере, конечно, нужно поаккуратнее, не лезть в такие. Истребители. Наконец-то их заснял, друзья, впервые в жизни. Истребители. Наконец-то их заснял, друзья, впервые в жизни. О! И только что мы летали с вот здесь, недавно, друзья. Вы видели, да? Вот, вот оно воздушное пространство Французской Республики. В той же зоне, в которой летаем мы на наших планерах, прекрасно летают истребители. И военные, например, не закрыли нам сегодня небо, потому что два миража пройдут тут и пошужат над нами. Я столько времени хотел заснять их. Представляете, вот снимаю ролик и сразу увидел где, потому что обычно они... а потом идет звук. А тут вот так удачно получилось. Если, друзья, вы спросите волков, на чем ты будешь летать через 10 лет, я могу сказать, а почему бы не на этой штуке? Потому что... Медицинская справка моя пока действует, и я думаю, еще дай бог, будет долго действовать. Ну а вдруг, ну там скажут, что по глазам вы там, по ушам, по, не знаю, чему-то не проходите на боевой большой планер. А на такую штуку проходите, потому что, повторю, это медицинская справка из водительского удостоверения подходит. И как бы я хотел видеть этот планер, это уже в данном случае компании Пипистрель предложение. Если он электрический, то вполне можно поставить туда... Устройство, которое сможет заряжать аккумулятор от солнечных панелей, естественно, на крыле, А второй источник очень интересный. Можно выпускать вниз такой воздухозаборник под планером. пум, Открывается такой ключочек. И воздух заходит внутрь. И через фюзеляж планера будет просасываться воздух. И будет стоять генератор, импеллер такой, который -з -з -з, вырабатывает там... 300-400 ватт электроэнергии заряжает аккумулятор. И тогда вообще прелесть в том, что вы взлетели на электротяге. Дальше пока вы работаете в потоке, открываете эту шторку, планеру добавочное сопротивление на низкой скорости в потоке сильно не повредит, но будет набирать не 2 метра в секунду, а 1,80. Ну чуть дольше в потоке постоите. Но зато за это время можно зарядить аккумулятор базовый и иметь возможность сделать еще старт, или в нужном в сложном месте взять немножечко под набрать высоту. То есть для меня было бы это было бы дико интересно, потому что дополнительная возможность. Вот эта вот волшебная идея иметь возможность запасти энергию не только в потенциальной энергии высоты. За счет этого планера летает, а еще в аккумуляторах, например, просто красиво. И это дополнительный такой элемент, которым можно играться. То есть мы же все играем в небесные шахматы. Это, так у тебя в шахматах еще какая-то вот э, возможность. И мне кажется, что это большой класс, возможно, будущем планиров. Э, но он сейчас уже есть. И Глайд, э, планера, которые э, ставится батарейкой и считают не только... Ну, учитывается расход энергии. Ты можешь потратить столько-то энергии за полет, а дальше там штрафные баллы. А если меньше потратишь, может быть, даже не штрафы, а какие-то подарочные баллы. Э, это дико интересно. И я думаю, что в этом будущее. Поэтому... Я себе вижу через 10 лет У которого есть такая штука На которой катает пассажиров Не используя ни капли бензина То есть я естественно построю трейлер Полностью солнечными батареями Я постараюсь чтобы как можно больше было на планере И да, это игра с природой Игра с природой в небесные шахматы Вот такие друзья Шикарные перспективы у нас в будущем Я надеюсь все, все мечты сбудутся Я отправляюсь летать На нашем на нашей принцессе с учениками хочу взять все-таки вот эту вот прекрасную волну, которую мы сейчас не взяли. Обязательно пишите, что вам снять там, в следующих роликах, какие обзоры вы хотите, что про этот планер еще не успел рассказать. И засим. Погода-бомба, контент-огонь. До новых встреч, друзья! Беги! Друзья, посмотрите, как живут те, кто владеет вот таким вот планером пипистрель. Еще вот там стоит вертолетик-Ронобот. Собственно, вот можно купить, продать квартиру, купить две вещи, купить дом на колесах. Посмотрите, какая машинка прекрасная. Вот, пожалуйста, кроватки две, холодильничек. Все. электрик. О, да, для передвижения. Ну, надо мой. Bye.